Всем привет! И с вами я Атлет, и мы сейчас снимаем эксперимент уже третий выпуск, и мы будем снимать с с колой. и будем снимать с с Ментусом. Вот Ментус, вот Ментус, с Ментусом будем снимать, короче. Суть заключается в том, что давайте я сейчас, мы просто, вы просто посмотрите и все. И вот, с... вот с моим другом сейчас мы будем эксперимент снимать, вы знаете с чем. Так что не буду обратно говорить и приступаем, давайте. И вот мы начали, вот какого вот. И сейчас мы ментос положим, зажигая его. Давайте. Может, ты... Вот мы взяли ментос. Сейчас попробуем. Мы еще этого не делали. Вам тоже не советуем. Давайте. Короче. Видели, что у нас не получается. Все? короче не получится давай еще, еще попробуем я я думал знаете чтоб она горела вот так пламя было чтоб да ладно и что А что он мы это все ради вас сделаем, ребят. О, все, все, все. давай ваше. Блин, чё, чё такое, а? Чё? Старый, может, кола? Просроченная кола? Нет, может, ты выпил все из-за Давай, я там 4 5 5 <смех> блин, что-то, что Блин, уже кола горит. Она приплыла. Давайте эти все положимся? Он не получается у нас сейчас. а знаете почему у нас не получается потому что у нас нет лайков и нас мы, нас мало кто смотрит так что давайте ставьте лайки и в следующем в следующий раз обязательно получится обязательно что-то придумаем чтобы получилось и вот а пока что вы ставьте лайки и кто не подписался подписывайтесь на канал и Давай и прощаться, да? М? Давай прощаться. А, ну все, давайте. Давайте. Удачи все. вам всем. Всем пока. Давайте. Черень. Как ты с ментом? И сонька, мечкуша. Загорелый. Нет, я накол. Что-то не чувствую Нет. Я чувствую Как жевать mm. Все Ай